Не бери каратель, говорили они. Не для смертных рук это оружие. Ха, у меня другое мнение. Как быстро! Одна моя знакомая играла по правилам. Теперь она мертва. Ну же, смелее! Ха! Иногда я сам себя застаю врасплох. Друг задремал? Надо разбудить. Иди и больше не умирай! Искупаю вину. Ха. Угадай, что я тебе принес. Это возмездие. Берегите головы. Правда, красивый плащ? За каждого нашего я убью вашего. Дорогие друзья, пожалуйста, прекратите умирать. С любовью, Акшан. Ты заслуживаешь смерти? Признай вину. Тебя не трудно найти. Ты работаешь на Виего? Ему служат одни мерзавцы. Да, это правда весело. Только соберешься отдохнуть, а тут какой-то придурок убил твоего товарища. Такова жизнь. Я не нарушаю правила. Я их обхожу. Я верну тебя. Живи! Некоторые говорят, что я злопамятный. Обычно после таких слов долго не живут. Вот так. С возвращением. План простой. Найти, отомстить, смыться. Кто я такой, чтобы решать, кому жить, а кому умереть? Да так, обычный парень. Я знаю, чем тебя зацепить. Крюком. Ну что, скажи, цепляет. Ты знаешь, зачем я здесь. Павшие просят отомстить за них. Я уже спешу. Минусы дружбы. За друзей приходится мстить. <связь> хм, не знаю, какая за тобой вина, но она точно есть. Да, да, это я. Ха, да. Теперь мы квиты. Я всегда возвращаюсь. Прямо как мой бумеранг. Сила вращения. Не люблю фатализм. Проблемы надо решать. Ты еще можешь отступить. М да, неловко вышло. Сейчас пристрелю. Много дел. Надо всем отомстить. Ха. Сюрприз! Возмездие с улыбкой! Ха! ха Теперь не уйдешь! Так тебе и надо! Ха! Некоторые упорно не хотят расплачиваться жизнью! ха ха Люблю подкрадываться! Отнимая жизнь, я не верну друга! Хотя нет, верну! Вперед! Все выше и выше! Или нет? Пора прятаться! Пора прятаться! Ха-ха-ха! Болтовня ничего не значит! Важны поступки. Просто праздник какой-то. Это же суперсерьезный страж. Эй, смотри, как я нарушаю правила. У меня есть в запасе пара приемчиков. Ха! Ну что, злодей, готовьтесь отложить кирпичей. А -а -а. Если я рядом, молить о прощении уже поздно. Что бы еще прикрутить к пистолету? Может, лопату? Нет, лучше лестницу. Хорошо спалось? Теперь меня никто не увидит. Получи по заслугам. Ха-ха! У тебя проблемы, дружище. Посторонись! Ай-яй-яй! Привет, стражам! Странно, что мы по разные стороны баррикад. Ну ладно, из этой передряги только один выход вверх. Иногда я жалею, что у меня есть совесть. Вот как! О, как здорово! Оставишь под лица в покое, и он никогда не исправится. Свет вернул тебя к жизни, бла-бла-бла. Акшан идет. Убийца навеки пятнает свою душу. Вот ты где! Ха, отличное место. Есть за что зацепиться. Шади сейчас смотрит на меня и думает, он так ничему и не научился. Говорят, начинать сначала не стыдно. Хотелось бы верить. У меня нездоровая тяга к возмездию. Что ж, за плохое здоровье. Согласно уставу, стражу такой плащ не положен. Как и зацепной пистолет. И бумеранг. Глупый Виего. Мертвых не вернуть. То есть я-то могу это устроить, а вот ты нет. Побеждать приятно. Вам мрак, где прячутся злодеи. Тук-тук, расплата пришла. Ты же знаешь, что я не оставлю тебя в живых. Судьба — это выдумка. А вот Акшан, ха -ха, настоящий, летит! Да-да, yeah. поблагодаришь позже. Мир сам себя не спасет. Эй, hey, как дела? Поздно кается. И все-таки почему бумеранг возвращается? Однажды я раскрою эту тайну. Мы не беспомощны. Мы сами творим свою судьбу. Пошли, перестреляем этих негодяев. Смерть? Ха! Я смеюсь, глядя в лицо смерти. ха ха, ха! Защищайся! Кто-то отомстил мне? Ха! Вот это наглость. Начнем сначала. И в этот раз постараемся куда-нибудь прийти. Ха! Ха, ха Люблю лезть куда не положено. Кто как, а я вверх. Отнимать жизни тяжело. Но я справляюсь. Привет! Не ждали? Больше так не делай, ладно? Бумеранг! Ненавижу стрелять в спину. Не видно удивления на лице. Я знаю, что ты чувствуешь. Сожаление. Все получат по заслугам. На первое, второе и третье. Сверху! Тебя ждет расплата. Вот так? Искупают вину. Иногда судьбе нужно немного помочь. Скучали? Некоторые просто заслуживают удар ниже пояса. Тебе понравится? Я прихожу и ухожу, когда хочу. Непредсказуемый акшан. Ты что творишь? Ммм, я знаю. Злодеи близко. У тебя совсем стыда нет? Давай позависаем вместе! Нет? Ну, как хочешь. Эй, парень, я тебя знаю! Это ты перчатку спер. Некогда болтать, у меня важные дела. Я же страж. Можно ли убивать убийц? Хм, подумай об этом потом. И как тебя только земля носит? Я избавлю ее от этой ноши. Так вот каково это, иметь друзей. Очень важно идти против ветра, чтобы плащ красиво развивался за спиной. Да, да, да, других оживлял, сам помер. Надо мной будут смеяться неделю. Преступник сам себя выдаст, если не знает, что за ним наблюдают. Шадия гордилась бы мной. Наверное. Ее было трудно понять. У врагов уже поджилки трясутся. Все, как я люблю. Больно. <мышленный путь> Ты из Шуримы? И у тебя есть бумеранг? Давай работать вместе. Ну вот, теперь все довольны. Кроме тебя. Злодейство! Сейчас ты доиграешься. Простись с близкими. Ха -ха -ха. Летящий крюк всегда застает врасплох. Боитесь, что Акшан придет по вашей душе? Правильно, <правильно> боитесь. Мне нетрудно. Правда. И как люди живут без зацепных пистолетов? Я тебе не завидую. Ты же понимаешь, что все к тому шло? Мой моральный кодекс прост. Не будь под лицом. Забавно. Но теперь мне придется тебя убить. Я вернулся. Трепещите, злодей! Скажешь что-нибудь перед смертью? Шадя не одобрила бы мою месть. Она бы много чего не одобрила. Подумай о своем плохом поведении. А теперь встречайте мой зацепной пистолет. Одиночка привыкает жить в тишине.